Thank sure. площадки, наверное, два ворота там паулер аккуратно не не видел ничего не видел ничего не видел не видел не видел ничего не видел не ничего не видел ничего не видел ничего не видел ничего не видел ничего Быстрая смена, и наши встречают на красной линии. Ох, ты, Хорошо славец. встречает контратака Малки. Малкин. Малкин один, но против него уйма народа. Ну, как минимум, двое и, и третий уйма народа, который шагит ну, два. Это а это уйма. По два уйма. Давай это по углу. Понял. Специальный народное мир Миллер. Да. Райан Миллер. Тот то, что он не играет на старте турнира, в общем, не говорит о том, что Джонсон Куит однозначно остается первым. А четыре наверняка Миллер сыграет в следующий матч. Да? Ну, Байерс не такой правдивый человек. На старте два матча сыграл Киев. Быст сейчас больше первый врата, чем Миллер. А последняя минута? Ну, а на прошлой Олимпиаде был наоборот, так, да? Да, ну, скажем так, Клик с, с тех пор взрослел, а Миллер чуть-чуть, но не С другой стороны, у Миллера огромное объем привычной нагрузки, потому что у него одна из лучших команд Клик, которая очень неважной обороной, с кульмом в Ростове... Без работы его не оставляют. Да, ты без работы, нельзя меня не чувствующий, минут каждого матча. Что касается Миллера, э, в любом случае, его с очень большой доля вероятность, что он практически не решен. Торды и здесь. на обратную нашей регионе. Против Кесля. Права Кесля от Сеалахан. А Кесля показал Макдонова, куда ему перестроили. Вот. Ну, он выиграл, но посол молодец, успел блокировать бросок. Так и сложно сделать, сколько чуть-чуть проигранного убрать или? Париза за воротами один Пока, ну, Марков успел помешать. Париза. Чуть-чуть пораньше постарался бы. сохранили варенье. Чтобы не получилось. У нас ключевки через борт. На Керещенко. 15 секунд. есть, еще можно постараться что-то сделать. Теперь уже сложнее. Теперь не ошибется. Попов. Ротбола. Неплохой бросок на исходе, а вы говорите, вот успели, успели, да, успели, успели, успели, успели в большинстве заработать. Вперед. Отлично, отлично, в третий период начнем в большинстве. 59 секунд большинства, блин. Потому как, ну, такая бывает за 9 десятых секунд. Я, говорю, я не один надо. Особенно, если сейчас к арбитрам обратиться, они там, может быть, десятые обратно отмотают, но. Ну, в этой ситуации, наверное, с точки зрения. не бросать, да? Сразу да, ворота. Опять же, американцы уже только занимаются, и я думаю, что не позволят нанести такой братовку. Да, я бы не стал рассчитывать, потому что американцы не догадываются, что есть такая брата. Да, они смушленные ребята, прежде. Ты вошел? А да. что мне нужно, что касается хозяйства? Да, Главное на старте третьего периода. Практически полных 2 минуты. Минута 59 именно отдыхать, будучи удаленным на старте третьего периода. Но, а по итогам второго счет ничейный. 1-1. Павел Датсук. Блестящая шайба при участии Андрея Марсова и Александра Радулова. Американцы отыграли а в большинстве защитить Гем Фаулер. После блестящей смены Дженсела Гринзака и при участии еще и Кива Кенсова. 1-1. И, кстати, как конец периода, американцы вышли с ее собратком. Не попустите их Да, американцы, можно сказать, перехватили инициативу, которая была и в первом периоде, и, скажем так, в начале второго, все-таки на стороне сборной России, но потом как-то постепенно игра больше переместилась к нашим воротам. Которое довольно неоднозначно получилось. Вроде удалось забить, но и выдержали преимущество. Ну, получили удаление, пропустили шайбу, поэтому э, игра, в принципе, бесплотно, и в принципе, до ошибки, каждая ошибка наказывает по. Как очень тактический матч получается, мне кажется. Ну, каждый придерживается своей тактики, поэтому так и игра идет. Спасибо. Лучшие результаты достигаются, когда закаляешь характер. Выкованные в экстремальной жаре, закаленные экстремальным холодом. Наши самые тонкие люди, отойденные до совершенства, такие же сильные, как русский характер. Специальная серия «Jillet Vision Pro Life», созданная игром в Сочи. Прояви стальной характер. «Jillet» лучше для мужчины нет. Надолго Бегу. Лет, смелый, как я. Честно говоря, я немного староможен. Поэтому я не торопился менять свой старый компьютер. А теперь планшет на новый вирус с Оказалось, очень легко. Там есть привычный рабочий стол. Можно запускать отпуск Smart поезд SBIM, а оформить всю нужную информацию. Видео в скайп, и я общаюсь со своими коллегами и студентами по всему миру. Какие перемены? Сюда нести! DimaTorzok ваши препарат препарат, колецел, можно принимать, даже при запорном лечении. Дружлище, чем не бывает. Возраст, принимаемый человек, там галофи копчен, надолго хватит. Игу, колец, белый как я. Офский экран, сверхческое изображение, андройд, матовое, интернет с любые приложения. Сигналов цифрового вещания. Мечтари mm -hmm. экспозиция технологий. Это территория силы. Все. Дятки. Сочи. Территория Квадрат. Ауди. Генеральный партнер Олимпийских Игр Сочи 2014. Thank mm -hmm. you. Я тебя вдернула в таком в роде для того, чтобы понять, чего ты стоишь, играть с а не с то кто ни на что претендует, как что будет, других, будет с других больших рук. Но самое главное... не в этом. В том, что кто Ну, Да, сегодня такую осторожную э, тактику. главное не дать сыграть противнику, что в принципе получается минимум опасных моментов удается создать, э, пока оборона действует лучше, чем атака. Ну, что нам покажет третий период? Две минуты большинства. Без 90 секунд. Две половинки минуты у сборной России на то, чтобы вернуть себе преимущество в счете. Американы да. забросили именно в большинстве. Вот сейчас идеальный вариант начать третий период, уйти вперед и дальше соваться диктовать своего история. Три минуты. Костук на больших брассанге против Бекиса. Беки проигрывает. Макдональдс уже на субботу. Наступ, Саванчук, Овечкин. А Madame, j'ai toujours le gestion des lignes à moi. ...чувую зону. первым на первом на шайле, Но есть еще время. 20 секунд. Полмаркера. Да. Выпишись спокойно. Не получилось это большинство. Две минуты были, и этот потенциальный шанс был хорош. Но потенциальная энергия к политическому не встречается. Не получилось. Не получилось. от команды, Каратенко забирается правым краем от зону Американца, замах войного, бросок выше ворот, Куика отправляется шайба, первая шайба, успевает Тюкин, и вот было почти опасно, но не получилось. Каратенко на пятачке, мог бы оказаться в опасной схватке, но проброс, вот, в, окружении... а в окружении двух сразу соперников, Каратенко там находился на пятачке, поэтому передача это Малкина и ворот, он очень была на удачу. у нас не получилось по третьему периоду. Попытки-то были, а вот сбор пока не было. Знаем, что Две минуты играли в большинстве. Хейн, ну, а здесь кто-то убежит, но перед ним будет два защитника, поэтому вряд ли получится. что-то серьезное. эти типа, почти американцы меняются. И поэтому Кейном, даже при усилении вторым человеком все равно сложно что-то там придумать. Серьезно. Смену нашу проводят по сразу ему навязывают здесь борьбу. Здорово очень сыграл Федор Кюгин. Ушел из-под двух американцев, которые его атаковали. Но точно атака начать не получилось. Вот буквально. Пришлось, спасибо, пришел, чтобы посмотреть хоккей нашему ведущему футбольному, в первую очередь, комментатору Владимиру Соднеяльцев, отлично в Росарском в России вырвался к протоколу в первых периодах. Не всегда их доносит до комметатора, а, слишком много на комметаторах. заменил на точке с Брасневым Терешевым не брасне проиграл вот здесь небольшая неразбериха и Отец а а а а не хорошо мы в большинстве за атаку игрока не владеющего шаевой сейчас американцы две минуты получают давайте посмотрим подножка, вот она подножка еще один шанс предоставляет нам соперник Кастин Браун две минуты, дает сборная России после выигранного обратного начинать с своей зоны Пошел, остановился, вперед Калычуков. Нет, не стал это делать сразу, но, в итоге, пошла передача туда. Калычуков собрал заворот Страдунова, он получил обратно. Теперь ему уже приходит шайба уже от Маркова. Марков один на синей линии. А Вечер слева ждет передачу. но ему доставить шайбу комфортно не так-то просто. Засок. Едва не потерял шайбу. Постранил и не очень не удачная передача, но в голову не поджал, Да, хорошо, потому что, что Шайба осталась в зоне. Радугов за воротами. Заток! Нет. Рядом со штангой в дальний угол метил Павел. Прицельный бросок, но чуть-чуть не попал. Вот так, первая точка стиха. В дальний угол метил Павел, Шайба, Шайба. 16.67, кстати, вот это цифра нашего большинства. С учетом того, что первый матч поиграли против Славиния, она могла быть теоретически повыше. Ну, то есть одна заброшенная шайба на шейф Да, смена составов. У нас э, другая бригада на льду, хотя кое то. Откалка и с прошлой бригадой. Вот, Конкретная информация. Олечка здесь на месте защитника. Это, кстати, у вас, знаете, что да, вот, что я ну, Я понимаю, у вас сразу такое. Кольцо. Ого-го. Эффект неожиданности. Кувальчук, назад. Там на позиции нелового защитника. Вместе с нелюидимо. шайба за воротами, там Ковальчук. Нежданный папа получает. Овечкин. И Матричный момент. Прекрасный бросок, не менее прекрасный фей. Да, но я думаю, что все-таки Евгений Малкин хотел выше бросить. Давайте посмотрим. И вот здесь тянулся и если бы высоко бросил, то я думаю, что забил бы, не получилось шайбу поднять. Здесь. Ну, если бы поднял шанс, бы был, И не факт, конечно, там что еще один чистка бы рука была, у тебя. Ну, внизу все было, если бы под перезабол. Потерекла... Потерекла... Потерекла... Догнать, да. догнать так mm -hmm. особенно вышло. Конечно, согнать, гнать, догнать. догнать, догнать. Mm -hmm. Все, не принял бы шайбу. Вторая минута третьего периода. Шестая, даже шесть не сыграно. И четыре из них мы играли в большинстве. Поэтому... Отличный момент. Не смог подставить клюшку Тарасенко после прострела Малкина вдоль ворот. Поэтому упущены возможности Олег согласитесь. Четыре минуты из пяти с на тарг третьего периода играть в большинстве. И один момент, который был у нас на большом счете. Увы. Ну, теперь рядом равность остался, Как возможно, для заброшу нечего. Хотя, не исключено, судя по тому, как вот сейчас 5 на 5, вернулась вернутся на круги своя, и те, и другие, и снова вот эти вот шагы. Сейчас мы будем сражаться. Осторожно, внимательно. А если можно, и еще остальные, и еще, ими. Неточная передача, проброд, сбрасывание в нашей зоне. Это характер э, матча в третьем периоде. Да, неудачно провели 4 минуты большинства россияне. Мы думали, перевели ее. А чего ждать от американцев? Вдруг они в более привычной манере будут в третьем периоде действовать. Я имею в виду активно атаковать э, наших игроков в нашей же зоне. Но нет, мы видим, что пока, что пока игра проходит в том же ключе, что. Их первые два периода. <таспорядок> Наверное, можно сказать, что еще даже рано судить, потому что, все-таки ну, только сыграли пять на пять, может быть, американцы сейчас, что-то и изменят. Наверное, в просто тогда уже, там, три периода, когда вы сравнялись, э, смена была, я просто посмотрел и увидел вот этих изменений здесь Будь счет не равны, может быть. Опять, Опять же, не будьте как удалений, может быть. Просто вы хорошо знаете да, манеру этого тренера, от него можно ждать неожиданности. Это не, не случайно главный тренер в сборной США. Это очень осознанный и хороший выбор, Американский. Спасибо. В своей зоне закончилась наша атака. Это броскательная война. И не меняться, И поехали война. И победительная война. Победительная война. Победительная война. Победительная война. Победительная война. Победительная война. Победительная война. Победительная война. Победительная война. Мартин, она же вылечает, босс, босс, на Это Шан, Попов. Потеряем по теме линии, Федяша. У зону, нет. Вот здесь Мартин, сам свою ошибку, рука хлеба. Но пока по-прежнему в зоне. Американцев можно бороться, Попов и борется. Проиграл борьбу Мартину, но не отстает от него. Выбросили американцы шайбу из зоны. Выбросили, вроде как неудачно, нам обняли, а единственный человек, кто много из этой четвертый, четвертый отыграл а, полчаса, у него по 9 минут. У нас ровнее все в районе 7-8 минут. То есть у нас а, очень ровное время сегодня в сборной России. То есть ни у кого несколько чтобы совсем мало. А, четвертое звено фактически вровень по игровому времени за 40 минут. В-третьих, а, то есть время не с Тютиным и Никитина с Беловым. А, Клюнина Нисимова Тарасенко и поводу Терещенко и Нечушкина, оно очень близкое. Вот, кстати, и Александр Кругов начнем приведу, за да, это показывает других наших непосредственных да, заяв. Ну а что касается времени игрового супера, он привык очень много, то есть 30 минут Юго в Интаем. Это нормальная норма, а рекорд вообще будет 36 минут. Супер, о котором мы говорили. я остался. не очень удачно останавливает шайбу. Все равно он первый на ней. Бейкер. И остался. И бросок от Кесла. Бобровский отбивает. Никого из американцев на пятаке. Марк подбрасывается в чужую зону. Россия не меняет всю четверку. И спокойно, с комфортом клиниться. Потому что американцы не особенно и бегут из своей зоны. Вот только сейчас начинает от опушенка. Полторы минуты почти, что у американцев еще есть. И снова атакует его Удачно атакует, атобрал не очень получилось. Сторона. Сторона. Сторона. Сторона. Сторона. Сторона. Сторона. Поэтому, что значит, Потому, что, что, вы, вы знаете, Александр, не суть важно. Главное, чтобы он продолжал так же надежно. Добавится еще обедвериц. Ну, он на словах показывает. Опасно весь без шанс. Без шансов. Да, как же поперечная передача это прошла. Давайте позор. Вот два большинства. Два большинства американцев два гола. Вернее, у них свои рутрины, наверное, у большинства, да, два из которых они использовали. Они, они, смотрели, действительно, там, в Да, мы в Сочи на пули посмотрели повтор вторым моментом. И там, действительно, наш защитник играл на пятаке против нападающего. Там, значит, должен был пониже спуститься и вот это, кстати, перехватывать. А Вестер вошел в Нону, встречал его там уже, вот, 3 Сейчас мы шатаем в ассистентах. Лучше Хороший Приделы выиграли. До окончания третьего периода Кейн аккуратно вложил в Шаймов. там Лондон ли не он был, но там мы играли ничего на одном Закончился матч, и моя дочка 11 лет заплакала, а сыну полтора года он «Гол!», значит, что да... надо... ...и быстрее, а оружие нужна, нужно сносить, за что человек не обделяется. Судья сам вынесет приговор, сам приведет его в исполнение, и сам пойдет под суд. ...я ...правительная смена для Малкина, вероятно. Ну, какая как изменение нужно считать. не да, безусловно. Что изменит? Вот, например, это... ...интускин на отборол, шаг на на не получилось. Американцы из зоны выбираются, дают нам шайбу. Да, и меняется, по да. тоже меняется частично. Да. И вот, в который успел, как не будет и стремляется. А рядом Паулер, так что вдвоем американцы предсказывают, что Вы получили. Хороший переклад, и убрал на неудачная, вдвоем наши входят в голову, Анисимов! Это и это две минуты игры бросок, могучий бросок Анисимова. Анисимов так потревожил Куиха сейчас вторым этим броском, будет две минуты большинства, если мы не научимся в этом матче и прилично играть по взрослому большинстве. Спасибо Игорь не насколько вы сколько уже сыграли Баран в большинстве, что пора бы сыграть и достать. Да, чуть было там Марков не успел на добивание после броска Анисимова. Но очень внимательно американцев в обороне сыграли. Вот Если вот, он, быть, Браун, а, вот этот момент. Да, да, это да вот. Браун-Каразенко заканчивается неудачей для Браун что для Тарасенко она пройдет без негативных последствий встречи. А в общем сказал, не до слова не пало. я просто. Ну все, Да, да, 40 вот последнее, к сожалению, Артепор не разобрал в объявлении диктора, но, в общем, фактически нет свободных мест. Предсказуе мне, это единственная игра в предварительном раунде, в групповом раунде, на которую э, все меры, то есть журналистам, чтобы попасть по игру, необходимы билеты. Это единственная игра, вызвавшая такой интерес. Э, такой вот интерес у всех и у болельщиков, и у СМИ индивидуально во всех группах. Россия, США, у нас есть 7,5 минут, чтобы окончание этой встречи. Голос, собравшимся, подавляющего большинство этих собравшихся, победили на его. Выигрыш, не брат, у тоже хорошо. Досок вдоль борта движется на пятачке Радулов на запасную передачу. Досок вдоль синий катер, Досок, Марков, двое наших. Радулов рядом с вратарем на пятачке, дальше стоит Кабачок, и Досок бросает, и Радулов... Закрыл вратаря, да, закрыл вратаря, бросок был ювелирный. тройка, а портах, а бороли, Убежал Тарасенко, хороший момент. Чайба сошла, застряла. Мекес, поднял голову, понял, что поставок вперед некому, поэтому подкатил сам в нашу зону. Оборонка, Передачный на пятачок, а там только Алисина. Выбрали свои зоны и передачи они Анисимова не точные на Кулёмина. В серии ошибок в передаче сейчас у тех же у других, поэтому потенциально опасные атаки застревают, вот, практически, на входе зоны. Пауэр, шайба. Качат, мы уже отмечали, что к концу периода, к концу игры, наверное, тем более, качество льда ухудшается, и здесь, контролировав вот, шайбу, становится сложнее раз настало то время. А не в нашей зоне. Не ищем запросить в частные. не а вроде выиграли, но не но могли шайбы завладеть. Уход от Никитина, но и шайб архивный Тут нашел счастливый ногицкий наших очень хорошо отработал в обороне. Вот разговор о том, что ничего Молод он за этот сезон, собственно, неполный на пять десятков матчей это очень это заметно, Возвращение через год шайбы. Тюкин, Савальчук. Савальчук. Оставай шайбу. Достой. Какой панк был. надо же было быстрее пытаться донести до вратка. Какой а, гениальный. Достойка этого и What is that? За долг, за долг, за долг, за долг. Да, да, очевидно, поэтому ни под каким предлогом матушай, судья просто не имеет права дочитать. По правилам не может быть, да. да. Здесь ну, не может быть э, какой-то второй трактовки. Единственное, что вот насчет удаления. Квитров, ну, ну, здесь вопрос, да. Э, просмотр может быть только по поводу правильности, правильности взятия ворот, да. По просмотра, поэтому если ну конечно здесь это, мы поняли при повторе я боюсь, что даже удаления не будет но именно из-за того Олег, я совершенно правильно согласен просмотр только в то моменты здесь нет, нет. поэтому, поэтому если, если я не пришел тогда, то он должен соответственно 100. когда я вот удалю вот за то, что было до этого поэтому, да какие Нюансы. Если шайба заброшена после свистка, неважно, правильная она ими, ее нельзя защитить. Если шайба заброшена, сдвинутые ворота с добра шла, ее тоже нельзя вернулся. Да. И после э, просмотра не... Удаление. Удаление, да. С итогом просмотра не дают. Если его даже пропустили, явное нарушение правил во время игры в суде. Ну что мы сейчас и видим? Судьи сработали по букве правил. Как они да. и обязаны. дело, что он они сделал, он не так, то другое дело, что они, что они пропустили этот умышленный заих ворот во время матча, да, они не углядели. А то, что он был умышленным, мы это на повторе э, видели. Когда хотел... сказать, крик, крик ехал на бой в штангу, умышленно взглядая. Говорю, что мне так интересный что было, то было. Александр, я говорю, что мне так показалось. Да, я могу вам с большей уверенностью высоковить свое мнение. В любом случае, эпизод отыгран. Счет 2-2, игра продолжается. Отправляет Шайбу в Дойбор, Келосу, но она не приходится оценивать Бейтер. Бейтер соходит в не видел, как Киралакаре ему возвращено. Это было бы для войны в очень сейчас очень уверенно Магнонок, и Киралакар. его под Меняется нашу три с половиной минуты до окончания третьего периода. Повторяю. Ставлю, как вариант, и нашел ближнего. Брежи кем?